У нас есть Досья, который дал переписчик на базе. Мы знаем все. Мы знаем всех людей Драговича. Кравченко, Кларка, Штайнера. Мы знаем их. Создателей проекта Нова. Нова 6. Резнав говорил Нова 6. Драгович. Что ты знаешь о докторе Кларке? Мы знаем, что Кларк был инженером-химиком, который создавал Нову 6 Черкнутый, самовлюбленный ученый. Куратор Джейсон Хансон отправился в Каулу допросить Кларка. Ты это помнишь? Зачем спрашивать? Вы уже знаете все! Нет, Мэйсон! Мы не знаем, что означают цифры! Мы не знаем, откуда ведется вещание! Так спросите Хадсона. Каулун его задание! Он допросил Кларка! Вы что, они врубились? Если вы думаете, что меня можно запугать побоями и пытками, значит, вы абсолютно ничего не знаете о Драковиче. Мне ничего не даст это признание. Подумай о том, что ты можешь потерять. как, кажется, Будем да. продолжать. Или ты нам все расскажешь, и Я мы и гарантируем так тебе жить. За мной охотились по всему темному шару. Вы меня нашли. И они найдут. Они в курсе ваших дел. Они, небось, скоро нагрянут сюда. Зачем? Андрагович обрубает концы. Я никогда с ним лично не встречался. Только со Штайнером, немцем. Что именно ты делал? Меня наняли стабилизировать некоторые летучие смеси. Что за смеси? Ново-6. Биохимическое оружие. Вы привели ко мне! Привни голову! Комистры! Выпишите меня отсюда, я все расскажу! Как отсюда бежать? В потолке люк! Сюда! Живо! Шевелите! Вы вдыхали газ? Нет, вроде нет. Повезла! Если вдохнешь, верная смерть! Спецназ на подходе! Сюда! По лестнице! Нам надо на крышу! Окно справа на крышу! Черт, снайперы! Надо попасть на соседние здания! Как? Не прыгнуть! Цель порождена! Сюда. Ты издевайся! Продолжаем искать. Помоги передвинуть! Вот берите, что нужно. Они будут здесь минуту Я на месте. Спокойненько ты хорошо подготовлен. То, что я признаю неизбежно своей участи, еще не значит, что я тороплюсь ее встретить. Ну ладно, как скажешь. Граната в воздухе! О нет, прикрывай огне! У нас хранит три! Я их вижу! Гернята! Поле зрения! Нанят! Достань мурфий! Они лезут вон там! <связывая> Он ранен! Куда? Левая дверь! Крышу. Ты точно знаешь, куда идти! Думаешь, я не был к такому доходу? Take, Take right hey, right this piece! Там Давайте внизу идти. еще двое. Нет не проблем, я так разберусь. Драговичу явно очень нужно тебя заткнуть. Что ты не договариваешь? Я же рассказал про Нова-6. Где их база? Вьетнам, Лаос, Камбоджа? Он засел на Урале. Я монтал. Там вы найдете Штайнера. Он заканчивает свой проект ново. Что еще? Сплетни, слухи, хоть что-нибудь. Штайлер сообщил Драговичу цифры. Какие цифры? Те, на которых все основано. Черт! Они послали Ликвидаторов, чтобы украсть мои разработки. Нет уж, спасибо, Дракович. Я сам за собой уберу. Как а. у вас двоих с патронами. Нам еще идти и идти. Сюда! Живи! Он у меня предстоит! Безупречно! Заезжай! Укрой меня! Не проблем! Санитар! Идут! Сейчас я вернется! Вон он ведь! И... Граната в бою! Скорее! Я ждал! Я вижу! Это я! Убий! Огонь в направлении! Может, сделаю? Он? Он у меня прицел! Понял! Меня их стреляй! Он у меня на пушке! Он мой. Я его вижу! Строчная граната! Ваня! Я тебя вижу! Приживаю. Они на крыше! Гнято! Униз Ления! Вижу их! Призаряжаю Вот сюда! Залезя! Сюда! Вот они! У Он меня силы! Я вижу! Это я! Что-то Вот он! Это санитар, не так. тебя стреляют! Смерть, что вы его не булки! Вон они! Гересовывайся, мы сейчас! Удержу их огнём! Ранее! Контакт погашен! Санитар! Отверждаю! Отверждай! До самого конца! Они ранены! Они лезут на крышу! Легко! Затемник уничтожен! И Выходим наружу! Балкон справа! не купить красиво сработал уже близко вот еще уже берите что нужно прикройте перезаряжаюсь Защищайте меня, пока я вожусь с дверью. Ладно, надо вспомнить. Есть! Боже, как это... 50 человек забыл свою комбинацию. Чёрт возьми! 5 11, 19, 45. Конечно. Семерка поражена. Давайте! Еще один стражок! Вон они! Что там за цифр? Влад? А да. Да. Кто там затыл, заклад! Ах, да! Легко Это ключ! Подтверждай! Скоро его не будет! Браг не Черт! Пошли! Бот. Говорит Радай! Нужна срочная эвакуация! Мы на земле! Высотка 4, юг! Вас вот, понял, Радай! Скоро будет! Ничего себе тут переверки! Объект у вас! Отрицатель! Так, мёрз. Конец связи! Давай, Хасл! Тут можно спуститься! Сюда! Я вам